Я не пойму, как вообще устроен атомный реактор, что такое твэлл, что такое стержень, какое там эта кнопка, что такое ВСРУ и так далее. Я, я просто, ну как бы сказать, чем мне двигаться туда? Ну зачем, чтобы как бы шляпу делать? Ты ее не сделал, ты ее снял. И кстати, что такое ВСРУ? ВСРУ. Я знаю, что такое ВСРУ сценарий, ВСРУ актерскую игру, ВСРУ бюджетные деньги, упоминаний ВСРУ даже во всей электронной библиотеке Росатома нет. Сука!